Итак, друзья, рад представить вашему вниманию ту самую программу, которую все давно хотели, просили, заваливали нас письмами. Спрашивали, ну когда же вы, наконец, выпустите софт для рассылки по e-mail. И это, наконец-то, произошло. Мы сделали уникальный в своем роде рассылщик, который назвали mr Sender. Это рассылщик, который э, рассылает письма через почтовые ящики Mail.ru, используя при этом веб-интерфейс Mail.ru, не используя различные SMTP, там серверы и прочие технологии, а непосредственно через веб-интерфейс происходит рассылка. Э, множество настроек рандомизации, э, настройка эмуляции действия человека, настройка, э, анонимности. Э, все это собрано в этом э, софте. И сейчас я вам все покажу, как он работает и как все вообще это выглядит. Запускаем программку. Открывается вот такой вот интерфейс. Ну, во-первых, программа работает в режиме теста. Это для того, чтобы вам а, ну, можно было протестировать свое какое-то новое письмо. И в режиме рассылки. В режиме рассылки мы выбираем базу, на которой будет идти рассылка. А, желательно, конечно, рассылать также только на ящике Mail.ru. Это сделано для того, чтобы можно было программе проверять, существует ли такой ящик или не существует. Вот. Ну, также в принципе, можно слать и на любые ящики. Единственное, что он не будет проверять э, других регистраторов на существование. Вот. Можно указать контрольный ящик и э, высылать на него в определенные моменты контрольное письмо для проверки доставляемости ваших писем. Э, здесь мы указываем аккаунты. Сейчас сразу укажем файл с аккаунтами, из которых будет идти рассылка. Для теста я вам покажу. Вот этот файл мы выберем. А, всего отправить писем. Настройка писем с одного аккаунта за раз. Можно поставить рандомное количество, например, от одного до там, трех. К примеру. Сейчас это не будем пока делать. Получателей в письме. А, сколько ставим получателей? Получателей в копии. Также можно выставить получатели в скрытой копии. Можно выставить контрольное письмо. Это, ну, например, каждые 100 писем высылать контрольное письмо. Ставим 100. Вот. И потоки. Программа работает, соответственно, в многопотоке. Ставить там сколько хотите, потоков уже зависит от мощности вашего железа там, или сервера, где вы работаете с программой. Здесь пока ставим режим тест. Это самый простой режим. Здесь укажем контрольный ящик. Я подготовил специально... Вот такой вот ящик новый создал, и на него мы будем делать рассылку. То отправим тестовое письмо, и вы все сами увидите, как происходит рассылка, как происходит доставка, рандомизация и все прочее. Вот теперь переходим в настройки письма. Поддерживаются два режима, это HTML письмо и текст. В HTML настроек больше, но кто-то предпочитает рассылать именно текст, этот режим настройки также имеет свои плюсы. Насколько я знаю, фильтры лучше пропускают не HTML, а обычный текст. вот Но тут опять же каждому свое, можно пробовать и так, и так. Покажу на примере HTML, потому что намного интересней, лучше, красочней и рандомизированней. Итак, тема. Тема у нас пишется либо просто какая-то строчка, Uh, либо из файла, либо можно, допустим, выбрать там файлы, в которых у вас строки уже с темами uh, указаны. Но если вы занимались рассылкой, вы понимаете, о чем идет речь. Здесь можно выбирать несколько файлов или один файл, где у вас разные темы, либо использовать генератор. Uh, естественно, поддерживается Spintax вот такого вида через uh, прямой слэш. Например, вот так вот, да? Ну, и э, там следующий у вас через страбел, следующее слово будет рандомизироваться. Либо э, здесь вот можете, как вариант, использовать встроенный генератор рандома. Э, вот, нажимаете на карандашик на этот. И видите, любая цифра, любая буква, например, э, комбинации цифр, букв, верхний и нижний регистр, имена, фамилии, мужские и женские на русском, на английском языке. Uh, ну, давайте для примера покажу, как пользоваться встроенным uh, генератором рандома. Uh, ну, давайте uh, сделаем не так. Сделаем немного по-другому. Во-первых, здесь поддерживаются еще теги. Если мы хотим обратиться по имени к получателю, если мы используем именную рассылку, то есть по одному получателю в письме, то мы можем указать вот такой тег, name. Неправильно написал. Name. И уже, э, если в вашей базе после э, адреса e-mail через там, запятую, через точку с запятой, там указано фамилия, имя или просто имя, то он возьмет оттуда имя и вставит его в письмо. Здесь, вот, например, напишем так, name, обратиться по имени. Вы хотите... Или даже не так, наверное. С э супер способ быстро сбросить вес. Например, вот так вот. Текст. Вот э текст, письма, это очень интересный момент. Здесь мы также можем использовать теги. Э тегов очень много различных. Это уже э на странице с самой программой. Сможете посмотреть, какие там теги используются. Там имя, фамилия. Используются даты различные. Э, и много там всего другого. Там все это указано, рассказано. Э, например, делаем вот таким образом. Э, name. Обращаемся по имени к человеку. Если вы хотите быстро по -ху Деть. и а, например, вот то переходите по ссылке например вот так вот а, ссылка сейчас покажу как она будет у нас выглядеть здесь пишем link если вот конкретно в это место текста мы хотим ставить ссылку а, вот здесь вот мы указываем свои, например, редиректы. Если мы при рассылке используем там редиректы или список ссылок, то мы делаем следующим образом. Либо пишем сюда конкретную ссылку. Ну, там mail.ru для например, напишу. А, можете также использовать Pintax, то есть рандомизировать через строку, через прямой слэш. Можете из файла, либо если у вас много файлов с ссылками, разные файлы использовать. Тут уже на ваше усмотрение. Здесь указываете ссылку, в тексте пишите вот такой вот тег, линк, и в это слово будет вставляться либо одна ссылка, либо какая-то у вас будет браться рандомно ссылка из вашего спинтакса, например, или из файла, и будет вставляться ваш текст. Вот, дальше. Вставить картинку. Здесь вы можете указать папку с картинками, и они будут в рандомном порядке вставляться в ваши письма. Ну и, соответственно, тем самым уникализирую ваше письмо. Можете поставить нет, ничего не вставлять, а можете нажать на фотополучателя и в каждое письмо, ну, это при уникализированной рассылке, то есть ä, при персонализированной, Ошибся. При персонализированной рассылке можно поставить фото получателя, и получатель увидит свою фотографию, если она у него, конечно, указана в ящике, в его, или там в моем мире где-то, то он увидит свою фотографию в письме, и это очень его зацепит. Вот это проверено, это реально работает, потому что такой функции ни у кого в софте я не встречал, вот. Эта штука придумана Напи Поэтому, если вы поставите в функции вставить картинку фотополучателя и будете использовать рассылку по одному ящику, ну, то есть по одному получателю в каждом письме, то можно будет вставлять фотографию того человека, того получателя, которому вы отсылаете письмо. Как это выглядит, я сейчас вам продемонстрирую. Поэтому я оставлю фотополучателя. Прикрепить файл можно прикрепить, можно не прикреплять. По аналогии с картинками, то есть выбираем папку с файлами и. Ну, для примера давайте сейчас вот сделаем вот таким образом. Один пока файл сделал. Вообще в папке могут быть разные файлы. Я вот сделаю PDF-файл, вот этот, который есть. Вы можете выбрать, например, если вы не используете ссылки в письмах, а используете именно рассылку с PDF, там используя, например, наш софт там рандом PDF-генератор, вы можете тогда файлы с готовыми pdf Папку с готовыми PDF-файлами выбрать, и уже в письмо будет вставляться PDF-ки. Я пока на примере одного покажу, папку выберу с этим файлом. Так, далее. Настройки рандомизации письма. Здесь мы можем рандомизировать текст, положение относительно центра письма. Ну, давайте по порядку. Например, выравниваем это право, лево по центру выравнивается письмо. Можете поставить, можете не ставить. А, отступ. Это отступ между строк тоже будет рандомно ставиться. Жирный курсив, там подчеркнутый цвет. Маркер это подчеркивание зачеркивание текста. Но а, кому-то нужно, кому-то нет. Я обычно его не ставлю, потому что бывают такие сочетания цветов, что они очень читабельные. Но можете все проверить, посмотреть своими глазами. Я пока не буду ставить. Размер а, шрифта. Сам шрифт какой. А, далее выбираются стили стили это готовые оформление письма, очень интересно получается ставим стили открытки это готовые элементы графики, открытки вставляются тоже на свое усмотрение, можете галочку поставить и также важно и уведомление. можно все это поставить и обращаю внимание на то что а, здесь используется максимальная рандомизация то есть а, робот сам выбирает в Определенное в конкретное письмо, например, ставить курсив или не ставить. То есть, если вы поставили галочку курсив, тогда он подумает: ставить курсив или не ставить. Если вы снимете курсив, соответственно, он никогда не будет э, думать, ставить ему курсив или не ставить. То есть, будет пропускать эту функцию. Также относится э, вот к каждой галочке. Соответственно, мы сейчас поставим. Курсив и поставим там вот шрифт и все остальное, соответственно, он будет эти функции просматривать и выбирать либо рандомный там шрифт, например, либо не менять его вообще, оставлять по умолчанию. Это сделано для максимальной рандомизации, э уникализации и эмуляции. Ну, про эмуляцию я вам дальше расскажу. Далее, генератор рандома. Здесь встроено три таких вот генератора. Для чего это нужно? Сейчас покажу на примере. Давайте даже я сделаю не так, а чтобы прям совсем уж наглядно вам показать, я выберу готовый текст, который я уже составил до этого. Кстати, вот теги, которые можно использовать. Имя получателя, фамилия, имя отправителя, фамилия отправителя, e-mail получателя, e-mail отправителя, вот ссылка, текущая дата, в полностью текущий год, месяц, день отдельно, текущие часы, минуты, секунды, и вот генератор рандома. А здесь я уже... Вот такой текст отправлял. Сейчас я вот давайте, прям он уже готовый. Я покажу, чтобы ничего не выдумывать. Это тема письма. Про уникальные события. Мы прямо сейчас сюда его и вставим. И вот такой вот текст. Он уже, во-первых, с пентаксом рандомизирован, чтобы вам понимать, как происходит максимальная рандомизация. Здесь вот «Привет, здравствуйте, приветствую, а -а добрый день» и так далее. Имя, а ретурн, рандомизация ретурна это, э, в общем, нажатие клавиши Enter, то есть новая строка. Вот. Здесь тоже рандомизируются пробелы, ретурны, э, все это рандомизируется, то есть отступы между строк, какие будут для максимальной уникализации текста. А здесь используются встроенные генераторы, например, первый генератор который вот здесь вот мы можем настроить, мы сейчас его сделаем, это будет мужское имя и фамилия. Александр, там, или какой-то будет Иванов, например. Ну, вот так вот. Мы его используем. Второй генератор, который мы здесь будем использовать, это номер телефона. Рандомный. Это тоже для рандомизации текста. Он будет использоваться... А в тексте, вообще сейчас вы увидите, сейчас я вот здесь сделаю. 8 в скобках Будут у нас вот любая цифра. Ну, то есть не любая цифра, а, например, первая девятка, а потом две любые цифры. Потом три любые цифры. Дефис, еще две любые цифры и еще две любые цифры. Нажимаем тест. Так, не совсем правильно я сделал. Здесь вот мир возле девятки. Вот так вот. Вот такие вот номера у нас получаются. Уникальные. Оставляем. И третий у нас. Генератор. А, так, так, так. Сейчас посмотрим. А пин-код для доступа. Здесь его вот генерируем, например, вот там без разницы, как любая цифра, любая буква. То есть вот таким образом у нас пин-код все это для рандомизации текста еще раз говорю итак настроили текст а, вот этот вот пример я тогда оставлю на странице с программой чтобы вы внимательно посмотрели что то для себя может быть взяли из ну, формирования вообще текста ну и для наглядности я все это оставлю а, закрываем идем дальше в настройки анонимности в первую очередь здесь хочется сказать о чем. Программа использует автоматическое получение отпечатков браузеров. Что такое отпечаток браузера, если кто-то из вас не знает, то объясню. Это след, так скажем, браузера вашего, вашей вообще системы, который остается или передается, например, вот в Mail.ru. То есть по этому отпечатку вас могут отследить и определить. Ну, проще говоря, если вы будете слать с одного и того же браузера, э, рано или поздно вас заблокируют, даже если вы будете иметь аккаунты, потому что ваш отпечаток браузера один и тот же. Вот. Что позволяет делать программа? Она позволяет э, получать при э, каждой новой авторизации нового аккаунта уникальный новый отпечаток. Вот. Э, туда включается разрешение экрана, там настройки браузера, единственное, что здесь э, используется только операционная система Windows, но нам как бы больше не нужно, и э, версия браузера Chrome, если вы используете из отпечатков UserAgen брать, вот. Ну то есть э, здесь будут у вас разные версии движка браузера, но он будет всегда Chrome, и операционная система всегда будет Windows, вот. Также есть возможность брать из файла юзер-агенты, то есть вы будете использовать отпечаток, но плюс к анонимности менять еще и юзер-агентов, то есть э -э, браузеры сами, вы уже можете не ограничиваться только браузером Chrome, а использовать любые браузеры, там и Opera, и Safari, и что хотите, и какой-нибудь Firefox, вот, если у вас есть актуальные юзер-агенты. Здесь хочу отметить, что лучше, конечно, использовать э, свежие, так скажем, юзер-агенты. Либо где-то вы их получаете своими средствами, либо можете использовать наш софт GetMeUA. Тоже на сайте есть, можете посмотреть видео, там все рассказано. Вот. Ну, пока оставим из отпечатков э, для теста. Дальше у нас идет эмуляция. Здесь коэффициент эмуляции движения курсора, то есть программа эмулирует движение курсора таким образом, что это движение соответствует движению руки человека, ну то есть подстраивается таким образом, чтобы какие-то фильтры не определили, что это бот работает, а думали, что работает обычный человек. Здесь настройки по желанию настраиваются. От этого зависит в некотором роде скорость. Вот. Но сейчас они настроены по умолчанию. Вот таким образом. Можете также оставлять, особо не заморачиваться. Рандомизации в них в любом случае происходит. Если, например, вам кажется, что рассылка идет очень долго, тогда можете максимальное значение поставить там поменьше. Вот так вот, например. Но я оставлю по умолчанию вот так вот. Коэффициент эмуляции ввода текста, ну, условно говоря, это скорость. С какой будет вводиться текст Причем в каждое поле а, Будет использоваться свой коэффициент Но опять же это для того Чтобы симулировать действие человека Логин вы можете набрать там быстро А пароль там помедленнее да, Условно говоря Это тоже такой элемент рандомизации Здесь тоже оставляю по умолчанию и коэффициент эмуляции бездействия. В некоторые моменты у вас э, будет бот эмулировать бездействие. Например, после отправки письма или в момент написания там, письма, он будет там, вводить мышкой по каким-то ссылочкам, но ну, не нажимая, а просто наводя. Э, водить по экрану мышкой. Ну, то есть, вот такие же вот движения, когда мы эмулируем бездействие. Здесь также настраивается от 0 до 3, поэтому ну, можете оставить как есть. все. Я оставляю так. Ну и, естественно, прокси. Куда же без них? А, ну, при маленьких рассылках можно, конечно, прокси не использовать, но вообще при масштабных партиях, так скажем, ну, обязательно использовать прокси. Можете использовать какие-то... А, не обязательно индивидуальные IPv4 прокси. Можете использовать какие-то пакетные прокси. Они тоже подходят, и тоже нормально с ними рассылочка идет. Если выбираете «Использовать прокси», Тут э, можете из файла, либо строка, там, один прокси. но один прокси, как правило, нужен только для того, чтобы, например, обойти ограничение э, там, ну, Роскомнадзора, да, или кто там у нас блокирует э, провайдер, да, блокирует доступ к Mail.ru. Но, опять же, только для теста. Если для массовой рассылки, то уже используйте прокси из файла. Выбираете тип прокси, HTTPS, SOX5, либо автовыбор. И а, если вы используете прокси а, один, а, то можно указать логин и пароль, него, если он у вас с логином и паролем. И если вы используете пакетные прокси, где опять же используется один логин и пароль для всех проксей, то указывайте из файла, выбираете а, да, здесь файл с проксями. И указывайте для них логин и пароль. Вот. Но ну, если у вас без логина и пароля, соответственно, просто оставляете поля пустыми. Я сейчас не буду указывать прокси, потому что просто делаю тест. Так, здесь у нас стоит тест. А, здесь я указал свой контрольный ящик, на который сейчас придет письмо, и аккаунт, с которого пойдет письмо. А, так, еще в настройках письма а, нужно указать вот этот текст. Вот мы его указали со всеми ретурнами. И теперь запускаем программу. Здесь ставим галочку «Браузер», чтобы видеть, что у нас происходит на экране. Бот авторизуется в почтовом ящике. Здесь слева в окне в логе написано, что происходит вообще в программе. Функция тест. Э, отпечаток браузер получает полученный. Авторизация аккаунта. Авторизация вот произошла. Сейчас робот будет писать письмо. Нажимает кнопку написать письмо. Вводит ящик получателя. Тот ящик, который мы для теста указали вводят тему причем ими генерируется в режиме теста автоматически здесь вот, в режиме рассылки берется из вашей базы вот эмуляция бездействия была небольшая дальше он пишет текст а выбирает да, размер э -э, рандомизирует да. ну, в общем настройки шрифта отступы и так далее вот выбрал вот такой вот черный подчеркнутый текст пишет сейчас им. Смотрим, как работает генератор. А, доброго времени суток, Андрей. А, поставляет имя получателя. Вас беспокоит Игорь Марков. Это мой аккаунт, с которого рассылка происходит. А, мне сообщил о тебе Коля Филатов. Это мы поставили в генераторе, чтобы он генерировал имя ну, того, кто сообщил. Здесь идет рандомизация через спинтакс. Между строками а, в рандомном а, как сказать, ну, В рандомном режиме ставятся пропуски между строками. Здесь у нас вставилась ссылка, которую мы указали. Линк, пин-код а, рандомизированный. А, здесь номер телефона также рандомизировался. И текущая дата и время вставилась. Вот. Сейчас выбирается стиль письма. А, открытку не стал вставлять, не захотел. Ну, так он рандомизировал. Поставил важное уведомление, вставил PDF-документ и отправил письмо. А, в общем-то, здесь все. Письмо отправлено, теперь нам осталось только проверить. Примерно 2 минуты занимает отправка одного письма. Ну, иногда быстрее, зависит от того, а, как рандомизировалась эмуляция действий человека и бездействия, и прочего всего. Вот. Ну, это в одном потоке. Соответственно, вы можете использовать... И там 50 потоков, если ваше железо будет тянуть. Тут понятно вроде все. Заходим в наш ящик и видим. Вот как раз такое пришло письмо от Игоря Маркова. То есть от меня это тот ящик, с которого отправка шла. И вот Андрей, это великолепное событие именно для вас. И вот такой вот значок, это важное письмо. Нажимаем, открываем письмо. Также можно, вот он запросил отправку. Подтверждение. Ну, по желанию можно нажать, можно не нажать. Здесь видим, что применен стиль. То есть, здесь такой отрывок письма. Не очень, э, как бы, заметно. Но, все-таки он есть. Он есть. Рандомизированный шрифт. Э, это Arial Black вроде. Толстый шрифт, подчеркнутый. Э рандомизированный текст, как я уже сказал, здесь пин-код, номер телефона, получатель-отправитель, рандомизированное имя, еще одно, дата и вот фотография моя, то есть фотография получателя вставляется. Ну, согласитесь, когда вы получите письмо, которое содержит вашу фотографию, вы, э ну, скажем, слегка э удивитесь. Вот. Поэтому можете использовать эту функцию. Функция есть <смех> только в нашем софте. Используйте. А здесь что еще? Так, ну, про ссылку я уже сказал. А здесь прикреплен еще файл с презентацией. Соответственно, вот если мы нажмем на этот файл, он у нас откроется в самом браузере. Вот. называется этот файл у нас как э, а, ну как тема письма. И здесь у нас ссылочка. То есть если получатель нажмет на ссылочку, то его перекинет на сайт, который указан там. Вот. но ну, подробнее о том, как делать рандомные PDF, это вот э, в нашем софте рандом PDF генератор на сайте есть софт, можете посмотреть там видео, все показывается, объясняется. Так. В общем, вот, давайте теперь для разнообразия отправим еще раз письмо на этот же ящик и посмотрим, как он в этот раз его рандомизирует. Ну, для того, чтобы сравнить вообще, в чем смысл рандомизации, для чего это нужно и что вообще такое. Настройки вообще не меняем, оставляем то же самое и нажимаем «Ок». Ждем авторизация. Прошла авторизация. Uh, так получать uh, тот же ящик вот уже имя другое это грандиозное событие только для тебя здесь у нас было написано это великолепное событие именно для вас то есть тема уже рандомизирована у нас полностью здесь у нас выбирается вот ну тоже он установил подчеркнутый только курсив еще и размер шрифта и сам шрифт установил другой здесь тоже Максим Маслов весь текст у нас рандомизируется через спинтакс если я правильно это называю спинтакс же также вставляется ссылка рандомизируется пин-код для доступа телефон тоже уже другой указывается так вставляется у нас опять же фотография стиль здесь не выбрался но вставилась зато открытка и важное, и уведомление тоже поставил, прикрепить файл. Прикрепил опять же тот файл, нажимаем отправить. Вот, отправка у нас удалась. Уже минута 46, то есть даже побыстрее. Идем в ящик, в входящие, и вот уже это письмо. Ну сравниваем, видно сразу, что темы рандомизированы. И, в общем-то, вот так вот жирно, большим шрифтом. Все это выглядит красиво. А вот это вот наилучшее пожелание в твой день рождения, это вставляется вместе а, с открытками. Но смысловой нагрузки, естественно, это никакой не дает, но для рандомизации это большой плюс, чтобы вы понимали. А, файл тот же, если была бы папка с файлами то использовались разные файлы нужно да, было бы выбрать разные но ничего страшного для теста э, понятно наглядно также фотография еще раз повторю если вы ставите не фотографии получателя а картинки из папки то можете выбрать какие-то картинки из папки они тоже будут рандомизировать ваше письмо в общем то вот так вот а, ну что подводя итог хотел бы сказать Думаю, вроде понятно объяснил, что здесь э, максимальная рандомизация, э, здесь максимальная анонимность за счет того, что используются различные отпечатки, э, возможность использовать разные юзер-агенты, эмуляция действий человека, ну и прокси, соответственно. Про рандомизацию ну, говорить можно часами, потому что используется много всяких штук и рандомизации текста и формата текста и HTML можно использовать и текст и вставлять файлы можно и картинки и фотографии получателя и используется и стили письма и картинки и много всего прочего в общем что хочу сказать у программы есть тестовый период три дня вы можете скачать ее совершенно бесплатно попробовать, посмотреть. Единственное ограничение, что программа работает э, в режиме теста. Только в режиме теста. Вы можете отправлять себе письмо. Ну, все настройки рандомизации работают. То есть вы отправляете письмо, смотрите, как это происходит. Вот, дается на это три дня. После этого вы можете приобрести уже полную версию программы. Если у вас есть какие-то вопросы, конкретно по работе программы, по каким-то функциям или каким-то моментам, вы можете смело писать мне на почту, и я вам отвечу. Но ну, На этом пока все. Также на сайте у нас есть PowerKit. Это набор нашего софта всего. Там я уже показываю, как делать рассылку, применяя различные наши программы. Вот. также может быть вам интересно так что рекомендую посмотреть этот продукт спасибо за внимание с вами был Игорь Марков пока